Hey. Я вас всех приветствую, с вами Тайпан, это прохождение резидента Эл. Типа восьмая часть, дополнение Шадов of Rose, Тени Розы. Мы что делаем, мы в доме Беневенто, ходим шманаем, ищем малыша, который бегал за нашим отцом. А пока... не, по... мы ищем вообще ху... Пока что хупами... Помер... Не, мы разбираемся вообще с куклами сейчас в данный момент. Она... В куклы поиграем, Алёха. О! Ну ты, блядь. Тетя, нахуй. Так. Люси Ну у нас как бы кукол то не, не до дохуя Вообще то И друзья можно в самых разных местах Бля Ну Джимми открывай ебаный рот мне нужна кукла Да А что здесь, я не пойму. Так, поза два. Я правая рука поднята надпись кардашом на гласит. Типа.. Блять. Текст не прочитать. Ладно, у нас есть две куклы, нам надо еще две. Так. Не, мне кажется, она не здесь должна быть. Мне кажется, она здесь должна быть. Ну, мы еще посмотрим это. Где Ты хочешь, она? чтобы я поиграла с куклами? Надо смысл с нее эту гадкую плесень. Да ты разъебаешь, что ли, нахуй? Иди сюда. Иди сюда, блядь. Так, здесь у нас метла. Ага. Кэтрин. Вот. Кэтрин. Кэтрин пшикалка. И люси. Да-да, ясно. Иди нахер. Натуре, блядь, иди нахуй. Вот так вот просто. А, завалили комнату мне. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Джимми, извинись за беспокойство, но мне нужно войти в твою комнату. Прячь свою П. Ой, ебать, подвал, я здесь. Бля. а, точно, там же мелкий пузырик, блядь. Что это? Смешно. Ага. Я помню. Я помню. Нашка, блядь. Ебе. Ебе. Отправляйся, так-ка нахуй на ебэй. Так, кукла. Вы жуть. И не говорите вы. Так, что нам? Нам-то похуй. Слушайте. Ты чё нахуй надо, Бегает за мной, нахуй. Астрал. Комната в астрал. Так, ну я понял, так понял, что нам еще сюда не надо. Здесь мы эту макрощелку помыли, иначе нам туда. сюда так ну что так здесь у нас подарочек ага угу. Угу. люси нет люси не подходит люси ты не подходишь да ну как бы такая ну да так, здесь у нас что? Ой, да, вообще в кайф. Точнее, не кайф, а идеально. И она на такая. Ну такая типа подарочки дарит. А это оп, нахуй ведро. Ну все, пойдем дальше хули, поиграем. Куклы это нормально, куклы это вещь. Давай, пугай! Блядь! Сучка ебаная! ха ха и, блядь, Какая нахуй? Так, Люси. Люси. Здесь что у нас? Метла. Метлой можно. Вот так уделать. А... Не, не канает. Что-то открывается, что-то закрывается. Нахуй поймешь. Ну да, вот так вот. Ну да, да, да. Это здание на... Психику, короче, дави. Правда. Не нахер. О, она так жаль. Аллоу? Ох, мамуля, это на то, что я тебе помогаю. А, да кто ты? М. Ну, у меня есть, конечно, догадки, кто это. Это типа, может быть, дочка Беневенту. Дочка Беневенту. И... Белая кукла может быть ее дочь. Если тебя поймают, а кто меня поймает? Что это? Ага, ты что гонишь нахуй? А, ага. нет, взгляд. А, это твоя муля. А! Ебанутая, что ли, нахуй. Это как Сарин Хилл, ебаный в рот. Ха-ха! <толкнул> <толкнул> Сучка, блядь! Сучка, ебаная! Ну ты так-то пойдешь под этот, блядь. Ну я понял, понял спиной ходить как бы такое себе слушай стоя а можно я это мама мама документы подсказки так чтобы освежить и кстати с помощью предохранитель Склад. Мне нужно на склад, что ли? Ёбану, она меня сейчас направо. Ну, я понял, она... Стоять! Господи, Боже, я тебя вижу. Я вижу до сих пор нахуй. Натуре Silent Хил, Ёбана врут, бля. Ну-ка, давайте-ка ос осве осветим ее нормально. Так. Бля, ну, сучка. Ну, это прям тоже так, -то, знаешь. И Батик два нахуй. Охуеть! Ай, беги! Блять! Еще одна сука. Блять, да ну нахуй. Беги, беги, беги, беги, беги, беги. Блять, на психику давит пиздец. все пизда! Ха-ха, сука, сука, нахуй. Ой, бля, что делать-то нахуй? Так, бля, пройти не могу, ну-ка. Охуеть, это ебать! Давай-давай-давай-давай, все, полетели нахуй отсюда. Э, э, э, да что с ним не так? <с 28> ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах. Зачем ты мне мешаешь? Ты же за Кристаллом пришла. Ты знаешь, где он? Я привела тебе своих друзей. Поиграй с ними, и может я отвечу. Ой, ебать. <смех> Бедная прошла роза. Буду ждать тебя в дальнейшем спальне. <смех> Давай програм в пятки. Смеешь зайти сюда и не попасться. Куда-сюда. Ладненько, на этом мы закончим. Блядь, серия получается короткая, но, блядь, жутко пиздец. А, ладненько, всем всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Плейлист будет... Ссылка в описании под видео. Всем давайте, пока. Сейчас мы сохранимся здесь.